На траве видно роса. Видите, роса. Вот пальцы сухие, сейчас беру так. Хоп. Вот такая капля воды. Закасаться надо. Кофту надо. Штаны закасать. Поясницу поясница сквозит. поясничка сквозится косачи слышно вот так от... лягушки делают кстати не один о, сыграл карась. Видели, наверное. Ой. Ну -мой, как так-то? Как так-то? Никто не хочет нам клювать. Наверное, надо нам в кровать. В кровати спать и не вставать. Но нет, не тут, а. Было, друзьям. Друзья. Зачем нам спать, когда нам можно заниматься вот такими вот делами интересными? Заряжаться энергией дзынь. Энергия дзынь. Тан тан тан тан тантаран, наш тан Ах, карась, карасик, ты, блин, тут тан карасик карасек угу, угу. ну ка а если я вот сюда заброшу вот так Я сюда прикормку вчера тоже кидал. Не могли за что все выйти по россии Это я шевельнул ногой свои колокольчики никто не хочет у нас клевать Кукуха орёт, и орёт, и орёт, и орёт. тоже вот тут. Елочку Вот так туда кинем сейчас опять. Где были поклевки. Пять тридцать шесть уже, друзья. Четыре карася. Угу. Кинул, шевельнуло уже сейчас. Как будто бы карась так подходит, его чуть-чуть приподнимает червячка. И вот так поплавок чуть-чуть поднимается. И все вот сейчас перестало опять. Вот, ну непонятные дела творятся, короче. Абсолютно непонятные. Наверное, последних четырех карасей тут поймал, друзья. И пруд опустел. Вот. Хотя тут есть ротан. Он не активен сейчас почему-то. Но он. И слава богу. А вот карась, мне карась интересен, блин. Куда он делся? Чё он не плюет, Почему он не подходит, а? Вот в чем вопрос-то, друзья. Чего ему не хватает? Может попробовать вот этот спиннинг нам киданут сюда прям поближе метров 10-15 от берега а не так как я метров на 30 кидану наверное с елочкой идет хотя нет просто трава сейчас посмотрим что у нас с червями с червями здесь червя вообще нету а тут вообще он какой-то Дрищ, он даже не шевелится ⁇ -мо ⁇ так что я думаю сюда ребятки мне надо сейчас не пожадничать одеть червей нормально просто штуки три там не знаю может четыре Три штучки одену Червячка, но они у меня быстро кончатся тогда Но ничего страшного Зато вот такой вот пучок будет у нас На, на крючке О, широконоски, летят О, две ширконоски Два самца ширконоса Я уже их на вот это Знаю Я уже их запомнил с весны, блин Я же их две добыл бы не это. Теперь я знаю, как они кричат. Просто это вообще интересно. Кайфово я нынче на утку поохотился весной. 15 уток добыл. Кулик прилетел. Потом посмотрите, друзья, видосик буду попозже выкладывать. Сейчас у меня пока дела с трафиком слабоваты чтобы вам показать это все дело вот сейчас вот сюда вот так возьму и кину вот так, вот так, недалеко оп, и вот здесь ага, вот так, где-нибудь вот так нормально будет оп, оп, оп, оп и вот так поставим оба, вот так и пускай стоит о, сразу же тупнуло Прикиньте, тукнуло сразу, друзья. Сейчас проверим, поведет, не поведет. Тукнуло сразу, -мо, видели? Наверное, не сидит. леску задел чё пучок одел ясно понятно наживка заметнее стала Сейчас здесь надо мне землю повыкидывать Две у меня мало.